Всем привет! Ребята, сегодня мы выехали в поля специально для вас, чтобы в полях снять про ЖК притяжение. Вот у меня этот замечательный буклет красного цвета, красный квадрат. Можно сказать, Паша постарался, его специально для меня принес. Три красных квадрата. Три штуки. Паша, привет. Привет. Прежде, чем мы начнем рассказывать про этот замечательный ЖК притяжение, кстати, мы сейчас выясним, насколько он замечательный, подпишитесь на канал. Лайк поставьте, но это можно в конце. А на колокольчик надо сейчас нажать. Все, погнали, Паша. Итак, притяжение. Реклама. Дорогие друзья, мы вместе с Павлом Репиным снимаем видеообзоры жилых комплексов города Екатеринбурга и планируем и в других городах снимать тоже. Это максимально независимый... Контент. Мы принципиально не берем денег от застройщика, как это делают другие обзорщики, которым заплатили. Они приехали, сняли то, что им показали. Совершенно мы делаем не так. Мы делаем так, как считаем нужным. Мы делаем это с точки зрения простого обывателя и гражданина, как будто бы мы сами покупали квартиру в этом ЖК. И все, что нам интересно, все, что важно и полезно, мы пытаемся вам показать абсолютно независимо. Несмотря ни от кого. Помимо этого, я специально для вас в этих ЖК делаю обзор планировок, и вы можете посмотреть и выбрать для себя наиболее подходящую планировку. Этих планировок появляется все больше, больше и больше, и будет еще больше, потому что на каждый ЖК будет разбор квартир, которые находятся в этом ЖК. Если вы планируете там покупать квартиру, то вам это будет очень полезно. Вы сможете выбрать и не потратить впустую свои деньги, а выбрать квартиру с умом, потому что вы будете знать, что выбирать. Для этого вам необходимо подписаться на мой канал на платформе Бусти. Ссылочку я оставлю в описании. Эта подписка стоит по цене двух мороженок. 500 рублей в месяц и вы получаете доступ к этому контенту, где я для вас разбираю планировки из этих ЖК. Реклама закончилась. Ты, а заготовочки видели, да? Я, у него, да, у меня у все есть теперь это, Итак, ребята, самое интересное это то, с чего начинается выбор дома, это локация, правильно? где мы вообще черт побери находимся я стою в грязи специально чтобы снять про этот ЖК вот пожалуйста вот вот на грязь Рассказывай, city. где мы? Это край географии, улица известная. Мы ранее снимали с тобой сюжет про бруснику Ландау. Вот где-то в тех же степях, за академическим, за проектом Школьный Мы, собственно, стоим и созерцаем перспективную застройку новых районов академического. Уже не силами РСГ академического, а новых застройщиков, в том числе и здесь. То есть здесь будет новый город-сад? Здесь будет 22 дома, вот примерно такой этажности, как за нами, со своими там благоустройствами, дворами, колясочами и так далее, но от застройщика не РСГ академической. Друзья, значит, смотрите, в моих руках находится вот такой вот замечательный буклет, вы его можете взять, где взять? В отделе продаж. В отделе продаж. Ну, меня можете. У Паши можете взять, контакты, естественно, они все есть. То есть он вам продаст с удовольствием. Притягательно. Одну, притягательно одной из этих квартир. Значит, что мы имеем по факту на сегодняшний день? Значит, на сегодняшний день мы имеем, мы про инфраструктуру сейчас поговорим. Значит, э, во-первых, это поля. Значит, из плюсов, из плюсов, они, безусловно, есть. Вот там, прямо за домами, э, начинается полоса леса. То есть вы реально... Можете за две минуты дойти до леса и пойти там грибы собирать, с белками общаться. Воздух, ловить. Воздух чище. И это плюсы. Ну, ты ты же не будешь отрицать, что это... Вообще прям дышится по-другому. Даже дышится по-другому. Это без дураков. Реально так. Значит, но есть и свои минусы. Они заключаются в том, что на сегодняшний день нету дорог. То есть вот здесь вот просто какая-то глина утрамбованная. Вот там за этим холмом идет просто бетонка, которая со временем, через какое-то время обещают, ну, город обещает, что там будет дорога. Ну, скорее всего, будет. Обещанного сколько-то лет ждут. Ну, сейчас дороги хорошо, быстро делают так, что сделают. Вот, значит, когда вы купите квартиру <coughs> в этом доме, вам, у вас станет вопрос, куда водить в детский сад ребенка. Значит, в школу водить. В кинотеатр ходить, там развлекаться, бары, магазины, рестораны, все такое. Значит, сейчас этого ничего нет. Магазины какие-то мелкие здесь появятся. Ну, может, пятерочка появится. Ну, вот... ну да, я думаю, что инфраструктурно, это 23-й год, здесь уже кто-то сядет. Ну, какой-то ванной. Ведется будет. Там, брусника, ведется Кра притяжение. Да. Красное, белое будет. Ну, короче, вот весь набор продуктовых магазинов будет. Окей. Значит, что с детьми делать? Что Через с... реку перекидывать. Значит, Макс, разверни камеру, пожалуйста, и покажи, где школа находится, ближайшая к этому вот ЖК. Давай, поворачивай вон туда вот камеру. Давай, поворачивай. Вон она там, видите, вот это вот с рыжим, бело-черная, вот это вот школа, поняли, да? Новенькая. Да, по прямой, по прямой, до нее 500 метров, да? Нет, это от Амундса на 500 метров, здесь еще меньше, наверное. Меньше, здесь, да? А, здесь, я думаю, метров 300. Метров три. но это если мы по карте линейкой прочертим, по прямой, но... Прикол в том, что здесь река, понимаете, между школой и вот этим ЖК, река, через которую летом, ну и вообще когда тепло, не перепрыгнуть, она хоть маленькая, но это надо быть чемпионом. Удаленьким да. надо быть. Да. Короче, не перепрыгнуть. В общем, детишкам придется вот, вот так вот все пешком идти. А, наши мнения разошлись, Паша говорит 40 минут, да? ой, 25 Фигуришь. минут, а я говорю 40 минут пешком. Да. Но зная, как дети ходят в школу там с ранцами, вот так, ну, 50 минут. Можно вообще потеряться по пути и не прийти в школу. Да, застройщики нам говорят, как нам говорит э, Григорий. 15. Геннадий. Гена... Геннадий. Значит, что э, 5 минут на машине. А садика я вообще не вижу визуально, но они где-то там есть. Аж целых две штуки, да? Ну, строили? я... Все-таки притяжение подразумевает строительство детского сада. Я вчера специально ходил на презентацию. Они, правда, не смогли сказать даже, сколько там мест, но я думаю, что порядка там 200-300 мест будет, но... Все как всегда. Застройщик оставляет место под детский сад, а когда-то город доберется до этого места и воткнет здесь детский сад. Когда-то это понятие в нынешних реалиях, как вы понимаете, растяжимое на энное количество лет. Не будет, как в Бажовском, там обещали детский садик, а получился магазин. Всякое может быть в нашей стране, но я надеюсь, что здесь все-таки застройщик будет выполнять плановую застройку. И Здесь же есть, есть определенные нормативы на число жителей, и так или иначе город должен, должен реализовать. обеспечить. Да, да. В общем, друзья, мы не хотим э, здесь ничего плохого сказать по поводу того, что а, смотрите, вот здесь ничего нет, вам водить некуда. Ну просто это реально поле, которое начали осваивать э, крупные застройщики. И сейчас вот дома нашлепают, потом детские садики, наверное, может быть, школы. Но на текущий момент реалии таковы, что вот школа и детские сады там через реку, и вам придется на машине туда возить детей. Развлекаться вам тоже придется туда ездить, там на и так далее вот слышите шум это бетоном мешал ты сейчас едет чтобы для вас для вас строить. атмосферу стройки передать да Я я еще отмечу что в школе вот она в этом сентябре вроде как должна двери открыть для детей в ней 1100 мест вот здесь на первых очередях проекта ну первых шести вот про которым будем говорить запущенных продажу 990 квартир 90 то есть в принципе там и так потребность была закрыта кварталом школьным здесь еще 990 ландау амундсен про который мы сняли отдельный сюжет то есть здесь как бы мне кажется что пора помимо русских букв алфавита для класса внедрять еще латиницу но то есть учиться будут в Четыре смены, скорее всего, либо вам придется ребенка возить куда-то еще, помимо этой школы, потому что рассчитывать на нее, ну, в общем, побиться надо будет за место, потому что много домов вокруг, Ничего кто раньше. претендует. Ну, и так, с инфраструктурой все понятно. А про что, что здесь в округе примерно понятно. Э, Не, о, давай еще отметим э, объекты универсиады спортивные. Да. Вот это, раз, вот это, это справедливое замечание, это одно из плюсов, Максим. Сними, пожалуйста. Как раз в кадр попадет длинномер, который только что разгружался для того, чтобы из этих хороших кирпичиков построить теплые стеночки для вашего да. домика. Наверное. Академия тенниса. Значит, смотрите, из плюсов. Вот там строятся классные спортивные объекты. Они строились под Международную универсиаду, которая, к сожалению, сейчас так... не состоится. Ну, что-то там будет, состоится какие-то соревнования, но уже не международные. Состязания с белорусами. Но из плюсов, что инфраструктура-то достраивается, и они будут достроены. Это крутящие спортивные объекты, ну, просто охрененного масштаба. Там что будет? Академия, Академия тенниса, дзюдо, да. бассейн там какой-то, Да. По-моему, да. Но, ну, в общем, это инфраструктурно очень близко. То есть, в общем, это очень близко. школу детям ходить далеко, а вот заниматься в секциях рядом. В общем, это очень Респект. круто, правда. Да. И причем территория вокруг тоже, скорее всего, там будет облагорожена. Ну, надо же было перед, между... перед заграничными гостями понтануться, чтобы... Чтобы потом их спинком пацан. Да, ну, это, скорее всего, все будет, я надеюсь. И будет красиво. Паша, кто же такой замечательный... Значит, э, застройщик, кто вот в этом новом, так сказать, поле осваивает эту землицу-то? Ну, ну я как-то проговаривал, может быть, в твоих сюжетах, может, нет, что академически изменил стратегию и осваивает теперь свои площадки не только самостоятельно. И вот здесь привлечен Челябинский застройщик, который в Челябинске строит э, там Никс и Голос Development. Они, насколько я понимаю, деятельность свою строительную ведут с 93 -го года. Вот здесь объединили усилия и строят нам ЖК- притяжение. Пока в Екатеринбурге у них ничего другого нет. Здесь у них по плану 22 дома вроде как торговый центр то ли они, то ли они строят, еще садик. В общем, работа у них здесь много. Да, работа у них здесь много. Это вот они по срокам. Это это исключительно вот то, что ты показываешь, это 3-4 дома, а 22 это вот до туда. Да, самой Амундсена. О, это в дуле вот всей улицы, да, да? Да, Отлично. Поэтому застройщик абсолютно неизвестный для города. В Челябинске я спрашивал, на, на что равняться, чтобы понять, какой уровень жилья вы здесь дадите. Вот есть его парк называется ЖК, можете погуглить. Я даже вчера читал отзывы, в принципе, плюс-минус позитивные. Но вот это ориентир того, что застройщик вроде как обещает реализовать здесь. А ты сам как оцениваешь перспективы соответствия mm. рендеров и в реалии? Мне сложно оценивать, но я говорю, что редко когда у новостройки, особенно в Челябинске, хорошие отзывы. Вот поэтому либо они купили партию отзывиков, либо действительно неплохое благоустройство. Я так скажу тебе: вот этот проект для меня что-то более реалистичная в ценовом сегменте, нежели там условный Амундсен. Но как бы соответствующее благоустройство, безусловно, оно отличается от Амунсен. но гигиенический минимум, там всякие колясочные, здесь еще будет какой-то мост с крыши наземного паркинга прямиком во двор, мини закрытые дворы, какие-то прогулочные бульвары, деревянные эко-стиль малых архитектурных форм, все это здесь обещается, все это я вчера фоткал рендеры, мы вставим, покажем, как застройщик обещает реализовать, но поскольку в Челябинске я не практиковался риэлторской деятельности сказать что гарантировать что они это реализуют не могу но как и всегда надеюсь на лучше. Слушай, на Челябинске там как-то многие жалуются в том плане что они в основном строят панельные дома. Ну вот конкретно эти ребята я так понимаю это то что называется девелоперы, они не застройщики. Большая часть в Челябинске действительно просто ребята которые втыкают свечки не особо запариваясь за концепцию. То есть здесь есть концепция? Здесь она есть в целом, но ну, на картинках она есть. Как будет в реализации, мы посмотрим уже скоро. Первая очередь домов сдается в конце этого года, поэтому... Слушай, давай про цены, потому что вот мы сейчас находимся вообще на краю академических... Да это даже не академический, это уже за академическим. И вот ребята такие, о, здрасте, вот они мы. Здесь еще ни дороги, ничего. Что с ценами? Ну, в общем-то, амбиции здесь, как показала практика... Есть зашкаливающие, у этих ребят более приземленная история. Ну, на сегодняшний день большие квартиры здесь можно от 75 тысяч за метр квадратный смотреть. Это, это уровень. Причем здесь довольно специфичная история. Если вы откроете проектную декларацию, то будет значиться, что квартира без отделки. Но они ее делают за 40 тысяч рублей. Внимание! Не с метра квадратного, а просто 40 тысяч рублей отдельным договором. Ты не шутишь? Нет. Вот такая вот специфичная история ну, у трешку, людей. Трешку Любую. Однушку, студию, трешку ты заказываешь. Я причем вчера, когда услышал это на презентации, Подожди. я говорю, были те, кто отказывался? Они говорят, в Челябинске какие-то идиоты были. Но мне кажется, это идиотизм отказываться. Причем 40, воре... с 40, с 40 тысяч рублей. 40 тысяч рублей отдельный то есть договор. У тебя на полу там... Да, ламинат обои под покраску, кафель в санузле, техника. Нет, ну, стандартная история, поэтому вот, но ну, 40 ты тысяч рублей. 40. Ребята, это это абсолютный победитель в стоимости подделки, поэтому если вы ищете кого подешевле... Нет, сначала она 30 стоила, так что это инфляция. Ты сейчас добил просто 40 тысяч рублей, но это все вообще просто... Ребята, ну... Как... Я к тому, что у нас есть застройщики, которые делают двумя договорами, да, то есть ты видишь, что дом сдается в отделке по я а тебе обещают чистовую. Вот не нужно бояться, что здесь придется прям супер переплачивать, помимо взятой вами ипотеку на квартиру, потому что добавочный платеж это 40 тысяч рублей. Ну, для понимания зрителей. 40 тысяч рублей за отделку, ребята, ну это... Вот я вам как дизайнер сейчас расскажу, значит, сколько сейчас... Вот сейчас июнь заканчивается 22 -го года. Многие спрашивают, сколько стоит ремонт. Вот я вам просто расскажу сейчас вкратце да сколько стоит дизайнерский ремонт значит нормальная строительная компания которая отвечает за качество несет гарантии делает все хорошо естественно значит 25-30 тысяч рублей С на метр. метр квадратный это просто вы оплатите у и строителя а, строителя это просто за руки на 100 метров ну чтобы легче считать было это 20 Это 100, миллион, это 100 квартир здесь отремонтируют. Вы понимаете, да? Это без материалов черновых, за которые еще нужно будет там полмиллиона отдать. Ну, это там штукатурка, ну, понятно. Клей для плитки, там затирка какая-то, что-то вот, так, вот такая история. Плюс отделочные материалы, за которые надо будет еще заплатить. Так что, ребята, как они это делают за 40 тысяч? Честно ну, слушай, это очевидно, что это какая-то схема для чего-то. Она сделана, понятно, застройщик не рисковал. скорее всего, это какое-то деление там по налогам, какая-то оптимизация. Мы не будем лезть, но факт остается фактом. Я думаю, что, скорее всего, значит это делается для того, чтобы просто вы, ну, как бы делали себе ремонт и потом не парились. Ну, в смысле? Непонятно, как это строится ценное образование. Просто факт остается фактом. 40 тысяч рублей и чистовая отделка ваша. Не шутка? Это не шутка. Это предложение за. Строчек. В общем, ваш да. вопрос. Вот, вот вот у меня вот эта вот карта, да, вот, чтобы все видели. Так. Это что за белые пятна тут такие? Ну, вот это белые, В истории. Вот что это белое. Белое пятно в истории. Это белое пятно. Это садик, который. Под которым проектом предусмотрено место. Насколько то мест? Застройщик, к сожалению, не раскрывает этих секретов. А это два паркинга. То есть здесь, по сути, Прям концепция закрытых дворов, но они отдельно. То есть, здесь, вот у этого маленького дома, ну, у первых трех очередей, будет какое-то свое ограждение ну, типа маленький двор, а остальные пешеходные бульвары будут прогулочные по сути, ну и где-то на отдалении паркинг. То есть, это не двор. А это тебя. что? Это вроде как торговый центр, но, слушай, мы живем в таких реалиях, что торговый центр может быть не столь востребован в этой локации, поэтому но, тем этот более, трендер может измениться, мне кажется. Тем более сейчас достроят золотую кастрюлю, вот которая да, у нас еще один будет, супер-пупер будет торговый центр, который называется «Золотая кастрюля в простонародье». Ну я коротко по... По содержанию, да, здесь можно обратить внимание, мы видим угловые секции дальние от нас, они панельные, та самое индустриальное домостроение, которым у нас занимается в городе по сути только ЛСР. И вот ребята с Челябинска, видимо, у них панельку закупают, тоже решили построить. Эти секции были подешевле, сейчас разброс цен небольшой, разница идет в, чистовое, в, вернее, в потолке. Вот. ну и собственно наружные стены материалы то есть там шумоизоляция кто верит в современное индустриальное домостроение кто не верит приходите слушайте индустриальная часть панельная то есть это угловые секции обеих домов назовем так обоих они сдаются в конце 22 года монолитная часть средняя тут даже видно вот где газоблок выложен кирпичками ну видно да разницу в средней части она сдается в двадцать третьем году в общем-то пока эти шесть очередей назовем так они в продаже Дальше идет на задворках, где мы с тобой обсуждали торговый центр, будет 7, 8, 9 очередь. Ну и вот все вот туда куда-то в простор, где-то ближе к Амутсену, это вот 22 дома. Давай э, обсудим с тобой, что здесь людям посмотреть в качестве сравнения. Ну, например, вот молодая семья решила, значит, приобрести квартиру, потому что не очень дорого. Ну, ты говоришь, 75 за квадратный метр. Это большие метры да. Сейчас это прям недорого. Короче говоря, вот, вот она, огромная поляна. Здесь несколько застройщиков. С чем можно сравнивать, кого рассматривать? Ну, тут сложно сравнивать, потому что... Но, там... тем не менее, они строятся. Давай Ну, сравним. мы, да, мы, что, за моей спиной притяжение. Дальше идет наш любимый ландаун, на который мы снимали отдельно сюжет на его старте. Дальше идет флажки. Тут, наверное, даже не видно за этим холмом. Это ребята из Астрахани, которые любезно Мас приняли нас камеру. на интервью Амансона. Там не увидишь ничего. То есть вот реально здесь можно сравнивать вот с этими тремя ребятами, которые за рекой. Ну и квартал школьный, РСГ Академическая, собственно говоря, в, там флагманский девелопер всего этого микрорайона. Ну, честно говоря, глядя на цены готового школьного, там что-то под 130 тысяч метр квадратный однушка. Тоже страшноватенько становится. Нужна ли тебе такая близость школы за такие деньги? Безусловно, ландау и Амунсен ну брусничный ландау это продукт немного другого качества с другими там материалами наружных стен с другим дворовым благоустройством поэтому это здесь вот экономичный вариант он кстати самый продаваемый риэлторами города по, -по, -по итогам по моему начала вернее вот всего 21 хороший, цена была очень вкусная самого начале сейчас она уже тоже местами завышенная но как бы по рынку она самая недорогая в этой локации ну, в общем, друзья, смотрите сами. Лучше всего едьте в отдел продаж. Вот предварительную историю. К риэлтору обращайтесь лучше всего. Ты еще. Простите, пожалуйста, вот же у нас э, самый честный риэлтор города, вот кому вам нужно обратиться, понимаете? В общем, чтобы нам ролики-то чем-то окупать надо, работать да -да -да. в общем, обращайтесь. Паш, вопрос такой, вот э, я сейчас не буду спрашивать, где бы ты купил у тебя, как у честного риэлтора денег, нет, понятное дело? Конечно. Вот здесь, в этой локации, три застройщика, брусника на Ландау. А, Амунцин, притяжение. притяжение. Вот если бы каждый из этих товарищей к тебе вышел и сказал: Паша, на тебе квартиру вечное пользование, а ты нас там тут живи и рекламируй нас, кого бы выбрал? Не, ну если рекламировать кого-то, то я бы, конечно, на канатных дорогах в покатался. Если рекламировать продукт, то я бы, конечно, брал какое-то интересное дворовое пространство в между Брусникой и Амунсона бы я бы еще повыбирал. Надо понимать, что ты и жить здесь будешь. Нет, давай так. Моя личная оценка этой локации с учетом текущей инфраструктуры, с учетом как бы понимания целевой аудитории вот здешних мест. Моя личная локация это притяжение. притяжение. Ну, ну, потому что как бы мы с тобой говорим про Брусника, это там есть 110 тысяч метров квадратные, Амундсен есть 130 тысяч метров квадратный. Я еще раз хочу подчеркнуть, я вот месяц назад там забронировал Клевер Парк, слава богу мы успели выкупить до повышения цены, это 137 тысяч метров квадратный за готовый Клевер Парк мы понимаем с тобой что здесь и где клевер парк поэтому как бы цены здесь <coughs> за продукт ребята просят нехилые для меня большая загадка с точки зрения целевой аудитории если здесь такое количество людей желающих жить в таком уровне продукта понимая где локационно в городе это находится время покажет что брусника как бы поначалу просчиталась и недооценила свой проект а сейчас задрала заградительные ценники что амонсен вышел с уверенной ценой надеясь на формат свое благоустройство обсудим. Но в целом вот притяжение это для меня тот бюджет, который можно рассматривать в нынешних реалиях для этой локации. Ну, в общем, друзья, если вы там накупили квартиры или собираетесь покупать, обращайтесь за разбором планировок. Парочку я э, так сказать в рамках обзора безусловно сниму. Но ну, а так если вам что-то потребуется, то я с большим удовольствием, пожалуйста. Ну, мало ли чего, вы знаете, куда писать. Но, друзья, на этом, пожалуй, все. Если будут вопросы, пишите в комментариях обязательно. Я буду отвечать Паша будет отвечать как честный риэлтор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик. И всем пока. Выбирайте с умом правильно и живите с удовольствием. Давай.